Вот смотрите, смотрите, стало с КамАЗом, когда прилетел вот этот ебаный Хаммерс, это просто пизда. Как будто я хуй в нем дырок насверли, но ему всю пизда, он и рама вся в дырках нахуй. Пизда тут ебать, это силище. Прям изречен весь, как будто... Давай, мы сейчас, ну, короче, попрошевало все, что можно было нахуй. Видал, какие дыры нахуй, ебануться можно. Бина вся защищена вон, чугунных этих дыр, это пиздец какой-то, нахуй, восстанавливать, гоните, тут восстанавливать нечего, нахуй, поддон, нахуй, тут пизда, вот ну, это, смотри, а, смотрите, нахуй, пизда, нахуй, все двери, вот они, все, как будто я хуй, он по нему, нахуй, рота солдат с ружей стрелялось, картичи, Вон, смотрите, это жопа, тут просто некую восстанавливать. Это биздец. Вот он, этот американский хаммер с ебаной, что делает, нахуй, заряженный с шариками стальными. Такого, блядь, хуй спрячешься, он Вон, рессоре, нахуй, видал, кузов он с обоих сторон нахуй на вылет насквозь нахуй весь это пиздец нахуй хуй какая броня поможет после такого заряда нахуй просто полный пиздец он весь бак он блять дырочку все.